А песня была написана где-то в середине еще афганских событий, то есть Виктор Дмитриевич же в Афистане отслужил, и потом куда-то мы его провожали к новому месту службы в Ленинграде. Он сядет на поле хороший.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 Советник в Афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роговом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник Небрежно ремень теребян, А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по дому, Советник страшнее приказа Они подчинились ему. Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Метежно строчил пулемет.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 Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник Советской страны.